Ну что, товарищи, давайте начинать. Всем э, вновь присоединившимся. Добрый вечер или доброе утро. У кого какой регион, я не знаю. Э, давайте начнем. Смотрите, у нас сегодня э, будет три выступающих, три стороны. Это, во-первых, Союз коммунистов э, во главе с Марком Анатольевичем Соркиным. А потом у нас также присоединился Союз марксистов. Кузко Сергей Сердечкин. И э, также у нас будут представители дальневосточных кружков. На один из вопросов ответит Иван Бабылев, на другой Алексей. Э, вот у нас, Он у нас под ником за Всего обсудим два вопроса. Первый вопрос. Секундочку. Да, первый вопрос. Это особенности современного капитализма и специфика сегодняшнего дня. Э, то есть начало третьего десятилетия 21 века. И второй вопрос, такой вечный вопрос, что делать? Какой, какой должна быть тактика коммунистов на данном этапе? Значит, регламент следующий. На, спик, спикеру от каждой стороны на ответ на вопрос дается 10 минут. По просьбе Марка Анатольевича мы немножко увеличили временной отрезок. Но 10 минут – это 10 минут, не 15, не 12, то есть нужно в этот временной промежуток сформулировать четко свою мысль, привести какие-то аргументы и закончить. Я за 2 минуты до конца предупр... ну, дам предупреждение, что время заканчивается, и нужно уже свою мысль подводить к логическому концу. Жеребеку мы не проводили, честно говоря, не представляю, как это сделать в условиях онлайн-общения, возможно, наберемся опыта и поймем, как это делать удобнее, но в данном случае предлагаю по праву старшего дать право высказаться первым Марку Анатольевичу. Что думаете, товарищи? Согласен гораздо логичнее, когда то, то, чья концепция в первую очередь обсуждается, высказывается первым. Хорошо, тогда, Марк Анатольевич, одну минуту, я сейчас поставлю тайп, и мы можем начинать. Скажите мне тогда, когда можно будет начать. А, сейчас, пару секунд буквально. Пожалуйста. Итак, товарищи, особенности нынешнего капитализма. Я начал работу, борьбу против капитализма 28 лет назад, в втором году. Мы применяли все те методы, которые описывались в марксистско-ленинской литературе. То есть выводил дважды свой завод на перекрытие дороги, устраивались забастовки раздавали у проходных газеты и листовки, пытаясь привлечь товарищей к нашей идее. К сожалению, эти методы оказались недейственными. Десять лет мы эту работу делали, продолжали. Более того, были организованы постоянные пикеты на, площади, на площадях нашего города, где... Раздавались газеты, стояло красное знамя, велись беседы с людьми. Результат нулевой. Я стал тогда задаваться вопросом, а почему эти методы не приносят пользы? Казалось бы, испробованный путь, в чем проблема? И тогда я обратился к экономической составляющей мира. И я обнаружил несколько интересных вещей. Значит, практически исчезли монополия. Их они, конечно, оставались, но их было немного. Появились вместо них транснациональные корпорации. Когда исследуешь транснациональную корпорацию, приходишь к выводу, что транснациональная корпорация – это менеджмент над управляющие чужим капиталом, капиталом акционеров. Второе. Меня поразил процесс расконцентрации производства казалось бы, удобнее в одном месте сосредоточить производство для того, чтобы, как говорится, держать в руках все производство под контроль. Нет, производство разорвано на мелкие технологические цепочки разбросано по разным регионам. Количество людей в этих коллективах, ну, 100-150 человек, не больше. И очень много дублеров создано. Наконец, очень меня смутило появление наднациональных структур. Хотя, казалось бы, первые наднациональные структуры были созданы после Второй мировой войны, такие как Международный валютный фонд, Организация объединенных наций и НАТО. Но появлялись другие, и самое главное, что изменились уставы этих организаций, за ООН в которых жестко утверждался приоритет устава над национальным законодательством. Более того, под предлогом прав человека и какой-то там демократии утверждалось, что национальные государства более не нужны никому, что все границы надо снять и собственно говоря, они уже людям только мешают жить. Тогда я по, как говорится, привычки своей, обратился к, маркси... к марксизму-ленизму. Точнее, к работе Владимира Ильича Ленина «Империализм как высшая стадия капитализма». Значит, напомню, что именно по определению Владимира Ильича империализм определялся как э, по преимуществу монополистический капитализм. Были описаны пять признаков. И когда я начал изучать эти пять признаков, Оказалось, что э, ни одного из этих признаков сегодня не существует. Ну, первый э, предельная концентрация производства, я уже сказал. Второй признак, вывоз э, капитала занимает преимущество положение к вывозу товара. Но, извините меня, вот эти перевозки узлов и комплектующих, они в данном случае выступают как товар. Они производятся по договору между определенными юридическими лицами и поставляются на условиях договора, имея каждый свою определенную цену. Конечный продукт делается в каком-то в нескольких местах путем завоза этих самых. То есть нет и преимущества вывоза капитала. Третий пункт это слияние банковского и промышленного капитала и образования на базе финансовой олигархии. Я с удивлением увидел, что транснациональные корпорации финансовые как черт отлада набегут от финансирования, от инвестиций в промышленность. Ведь у нас часто путают инвестиции и кредиты. Инвестиция – это э, вкладывание денег в определенное производство, Инвестиции не требует возврата, банковский капитал становится со-собственником этого производства и получает дивиденды. Сейчас инвестициями почему-то стали называть кредиты, то есть выдачу определенной суммы денег с определенными процентами, с условием возврата жесткого и обеспечением залогового имущества, которое можно истребовать в погашении кредита. Четвертый пункт – создание международных союзов капиталистов. Капиталисты больше не создают международных союзов. Последний нам известный международный договор – это картельное соглашение между АЭК Сименс и General Electric, по которому они разделили, как говорится, между собой мир. Более того, нельзя сказать, что транснациональная корпорация – это монополия, потому что монополия опиралась на национальное государство, имела четко определенную сферу влияния, Эксклюзивное право на производство и торговлю в этом регионе, причем это право защищалось, как говорится, национальным империалистическим мощным государством, его военной силы. Сегодня этого нет, все работают везде. Наконец, последний пункт. Завершен раздел мира между ведущими империалистическими государствами. И этого сегодня нет. Поскольку единственное мощное капиталистическое государство Соединенные Штаты Америки превратило другие капиталистические государства в своих вассалов. И тогда я пришел к мысли о том, что наступил новый этап капитализма. И причем не случайно Владимир Лич назвал империализм высшей стадией капитализма. Либеральный глобализм, как я его назвал, это как раз ниисхождение. То есть, как я уже говорил, ведущие капиталистические державы мира исчезли, осталась только одна, а все остальные ее вассалы, то есть некий неофеодализм. И людей ведут в неорабовладение, когда будет законодательно закоплено неравенство людей. Поэтому можно сказать так, что либеральный глобализм, я еще остановлюсь на том, я исследовал состав, будем говорить, класса капиталистов, и своим удивлению обнаружил, что примерно 75-80% капиталистов – это рантье. Это люди, которые свои капиталы отдают управление и живут, как говорится, на получаемые дивиденды от той или иной транснациональной корпорации, а может быть и от нескольких, в зависимости от наличия у него определенного капитала. Две минуты, Марк Анатольевич. Да. Я заканчиваю. Так вот, на мой взгляд, либеральный глобализм – это по преимуществу капитализм рантия. Монополии еще сохранились такие, например, как Дебирс. Но, тем не менее, преимущественно делят мир между собой транснациональные корпорации. Значит, вы из основных признаков либерального глобализма, как я уже сказал, расконцентрация производства, создание двухзвенной холдинговой системы, которая не позволяет э, трудящимся выдвинуть свои требования владельцу средств производства. А юридическое лицо расформируется мгновенно. И, наконец, невозможность мировой войны из-за орудия массового уничтожения, опять-таки, базируясь на фразе Ленина, можно сказать, что либеральный глобализм – это капитализм эпохи гибридных войн и пролетарских революций. Вот вкратце. Спасибо, Марк Анатольевич. Я на всякий случай сделаю предупреждение, что в случае каких-то перепалок, оскорблений, повышения тона, скажем так, буду отключать на вопросы. Вопросы у нас могут задавать представители двух остальных сторон сейчас. Это Союз марксистов и Дальневосточные кружки. По одной минуте на вопрос, по три минуты на ответ. Кто у нас первый? Ну, пожалуй, я начну. Марк Анатольевич, вы вот упомянули о том, Сейчас что... Сейчас я секунду, таймер запущу. Иван. Можно говорить? А да, да можно. А, можно ну, отлично. Марк Анатольевич упомянул о том, что современный либеральный глобализм, как он выразился, очень близок по характеру к феодализму. Но мы же с вами понимаем, что основой экономики феодализма является натуральное хозяйство. И все отношения, в том числе и политические, выстраиваются из вот этой экономической основы. Мне кажется ли вам, Марк Анатольевич, что вы немного неправы называя либеральный глобализм именно очень близким по свойству к феодализму? Дело в том, что я сказал о неофеодализме. Через неофеодализм неоробовладили. Цель либерального глобализма э, – это возврат цивилизации, будем говорить, ко временам законодательного закрепления неравенства людей. Задача либерального глобализма – это аккумуляция всех активов земли в очень немногих руках. Это высшая э, группа, так сказать. С их Вокруг них группа, обслуживающих их интересы: инженеры, ученые э, будем говорить, вооруженные подразделения и, собственно говоря, необходимое количество людей, которые будут работать на автоматизированных, роботизированных, компьютеризированных производствах. Дело в том, что сегодня уже не требуется такого количества товаров для капиталистов, которые ранее, как говорится, превалировали над этим, над всем остальным. Они сегодня ставят себе задачу своей спокойной, безбедной жизни как рантье. То есть получать гарантированную прибыль от акций, им конкретно принадлежащих, транснациональных корпораций, иметь защиту и обслугу, и, наконец, остальная масса людей – это как овцы в стаде. Или куры на птицеферме. Надо поголовье голове увеличиться. Не надо, оно будет уничтожаться. Причем не военные силы, а прежде всего отсутствием качественной еды, качественной воды, качественного воздуха. Отсутствием качественных медикаментов. И самое главное, внедрение в мозги мозг культуры. То есть вместо искусства крики и визги, э, будем говорить, которые напрочь отшибают у человека возможности критического мышления. Поэтому здесь о том, что у феодализма натуральное хозяйство, это не всегда так. Во время феодализма присутствовало как и рабовладение частично, так и зарождалось более, будем говорить, промышленное производство. То есть там встречались все виды деятельности. И, собственно говоря, феодализм и рухнул под напором крупного производства, то есть капиталистов. Через неофеодализм провести, через сателлитов в виде тех капиталистических государств, которые раньше играли довольно, говорить, равную роль во времена империализма, а сегодня превратились в вассала в одной единственной капиталистической страны. Я уложился во время, Александр? Да, 17 секунд осталось. Я предлагаю давать еще после ответа спикера пару минут на реплику, то есть, чтобы автор вопроса мог прокомментировать, прозвучал ответ или не прозвучал, ну и свою точку зрения озвучить. Вань, две минуты, сейчас секунду. Можно? Ну, смотрите, то, что озвучил Марк Анатольевич, это довольно спорное мнение, потому что Почему-то Марк Анатольевич воспринимает класс капиталистов как, некий, как некую единую организацию. Но мы с вами должны же понимать, что исходя из электрического закона борьбы единства противоположностей, класс капиталистов не является мон, монолитным. Также существуют различные группировки, которые будут между собой бороться. В дальнейшем, опять же, называя называя единственную сферу державу в качестве, ну, в качестве единственной сферы державы в Соединенных Штатов Америки, почему-то не было упомянута нынешняя торговая и экономическая война с Китаем. То есть мы сейчас отходим от однополярного мира, который, который был у нас с начала 90-х годов. Мы опять переходим с вами к, двуполяр, к противостоянию двуполярного мира, причем к противостоянию двух крупнейших капиталистических держав, а именно Китая и Соединенных Штатов Америки. И то есть в этом разрезе, на мой взгляд, некорректно называть все остальные страны вассалами, тем более вассалами Соединенных Штатов. Я могу ответить. А Марк Анатольевич, у вас будет возможность к выступлению другого спикера задать вопрос, и опять же у вас будет реплика. То есть у сейчас, меня... мы... сейчас у меня нет возможности. Сейчас, сейчас, Сейчас мы переходим к вопросу от Союза марксистов. Пожалуйста, Сергей. Еще раз добрый день, Марк Анатольевич. Вот я вижу в ваших рассуждениях одно противоречие. Как мы знаем да, из марксистской теории, капитал стремится к концентрации. Стремится к предельной концентрации для максимизации прибыли. То есть в этом и является сущность монополий, в общем-то, в конечном итоге, как появление этого процесса, когда монополии, ну, монополизируют прибыли за счет своего доминирования на рынке. И вы говорите, что у нас ничтожная доля населения, я не помню, сколько, 170 миллионов, что ли, владеет 99% средств земли, да, это сверхконцентрация. Концентрация. Вы говорите об. О, о, ну, я как понял, я своими словами скажу о сговоре капиталистов заключение вот этих вот э, соглашений. Но мы видим такие соглашения, что их сейчас вроде как нет, но мы видим такие соглашения, как тот же ОПЕК ⁇ плюс, который вот недавно провалился, за счет этого э, запустился мировой финансовый кризис. И, собственно, все это вот э, полетело. Мы видим вот эти вот соглашения на глобальном уровне. То есть, мы говорим о продолж... То есть на мой взгляд, есть, мы говорим конечно. о продолжении империализма. И вот основной вопрос. И второй вопрос, очень короткий, это деривативы и ваш взгляд на них в современной финансовой системе. Я потом объясню, почему. Спасибо. Задал вопрос. Итак, я, ну, я хотел бы ответить на предыдущий вопрос. Сначала. Значит, противостояние Соединенных Штатов и Китая это... Марк, Анатольевич, из... Марк Анатольевич, извините, вот конкретно сейчас по вопросу ну хорошо. Значит, стремиться к предельной концентрации капитала. Капитализм всегда к этому стремился. Вопросов нет. Мы говорим о этапе, о определенном этапе капитализма. Главная экономическая цель капитализма максимальная прибыль, максимально короткий срок. Никто с этим и не спорит. Другое дело, метод, которым нас достигает. Я привел вам в пример. Работу Владимира Ильича, я думаю, с ней никто не будет спорить. На сегодняшний день тех признаков империализма, о которых говорил Владимир Ильич, нет. Нет концентрации капитала в одном месте, наоборот, наблюдается его расконцентрация. Дело в том, товарищи, что капиталисты, они ведь тоже достаточно умные люди. Они внимательно читали и Маркс, и Энгельс, и Ленин, и, и стали. Кстати, эта наука называется не марксизм, а марксизм-линизм, напомню. Так вот, они внимательно читали. Они поняли, что если они будут продолжать предельную концентрацию капитала, они растят своего могильщика. То есть... Концентрация капитала, как писал Владимир, достигает такой степени, когда производство приобретает общественный характер. Что такое общественный характер производства? Это в первую очередь возможность коллектива влиять на ход производства, ускорять, замедлять, останавливать. Так вот, сегодня производственный коллектив из-за малочисленности своей наличие дублеров, которые производят тот же самый технологический узел, лишена возможности влиять на производство. То есть капиталисты нашли выход из этой ситуации. И это один из признаков либерального глобализма. Когда между владельцем средств производства и трудящимся существует юридическое лицо, которое само по себе не обладает соответствующими средствами производства. Оно берет их в аренду у Холга. И тем самым лишает возможность трудящихся выставлять свои требования. Вот пришли они по требованию чего-то, им говорят, а вы куда пришли? Ну как, вы же генеральный директор ООО «Дорожник». Нет, вот, ребята, это было вчера. А сегодня я директор другого юридического лица. Но вы же, ты же сам знаешь? да. Ну и что, а вы что, мне запретить этим заниматься? Мы будем делать то же самое. Вот, вас, вас, мы на работу берем, а вас, вас нет. А наша зарплата. Идите, ребята, в конец коридора, там сидит конкурсный управляющий. И он будет решать ваш вопрос, по... потому что ваше предприятие банкрот. А то, что у того конкурсного управляющего собственности два сломанных стула и холодная кошка, это не мое дело. И вот здесь. Вы правы, говоря о антагонистических противоречиях в, классах, в классе капитализма. И вот здесь как раз и происходит удушение национальных экономик, их ликвидация. Причем не только в нашей стране. Ведь по сути дела, я уже говорил о том, МВФ присвоил себе право, как говорится, давать рекомендации. До этого он не имел такого права до 70-х годов прошлого века, когда создавалась эта организация. А сегодня он говорит, мы вам поможем на таких, таких, таких условиях. Вы должны это сделать. Не сделайте, мы вам помощи не дадим. Так они привели, уничтожили экономику, например, Аргентины. Что же касается деривативов, то я могу сказать, это как раз тоже проявление, собственно говоря, либерального глобализма. Дело в том, что... Финансы, собственно говоря, из системы реального производства ушли, как таковы. Они сосредоточились на стали в большей части виртуальной. И вот деривативы, то есть вторичные страховые документы, это как раз если та или иная компания заключает договор, который кажется ей сомнительным, она его страхует. Марк Анатольевич, время вышло, извините. Так, хорошо. Uh, у нас прервалась запись. Сейчас я запись возобновлю, и мы, и мы продолжим. Uh, так, uh, Сергей, пожалуйста, две минуты на реплику. Ну, я категорически не согласен, во-первых, по общественному характеру производства, что он потерян. Извините, общественный характер производства э, при капитализме будет существовать до тех пор, пока существует товарная экономика, пока у нас э, товарное обращение существует, потому что она базируется на разделении труда, и предоставление своего товара на рынок, это вот самый, ну, азбука марксизма. Что здесь у нас изменилось, я вообще не вижу. И то, что отдельный производитель в данном случае не может влиять на рыночные процессы, но ну, это всегда было, это... Тоже как бы ничего такого, те же кризисы, кто из капиталистов хочет кризиса, да никто. Просто вот процесс становится ну, несколько более управляемым со стороны э, финансов, вот этих вот, э, скажем, монополий уже международных. То есть появились инструменты страхования, появились инструменты более такого гибкого реагирования, но, как начина... но они базируются на том, что можно переложить вот эти риски на рынок в целом. То есть где-то акции диверсифицировать, да, вот в одних вложить, в вторых, в третьих где-то активы немножко друг друга, где-то страховать через те же деривативы, но фактически речь идет о том, что как только начинается, Начинает рушиться рынок весь, мы видим лопнувший пузырь деривативов, и э, все это рушится так как происходит сейчас. И э, мы можем взять, э, забить в Гугле пузырь деривативов и посмотреть статьи по этому поводу, что ситуация с 2008 года, когда это, когда произошел кризис, никак не изменилась, что снова у нас э, ведущие банки владеют э, деривативами на два порядка выше, чем свои активы, то есть спекулятивными инструментами. Но вся эта спекуляция, почему деривативы? Потому что они производственные. Они производных материального производства, где основным, где основным источником прибыли является прибавочная стоимость. Все остальное просто игры. Спасибо. Я понял. Тогда, Марк Анатольевич, три минуты, пожалуйста. Итак, что касается общественного характера производства, который свойственен якобы капитализму. Так вот, я здесь опираюсь на Владимира Ильича, на его высказывание в статье «Империализм. Какой же капитализма?» «Концентрация производства достигает такой степени, при которой производство начинает носить общественный характер». Это высказывание Владимира Ильича. Я считаю его абсолютно правильным. Поэтому капиталисты и пошли на расконцентрацию производства, чтобы лишить производства общественного характера. Общественный характер производства – это возможность коллектива влиять на это производство. Это не имеет никакого отношения к э, рыночным каким-то отношениям. Ведь сегодня, извините меня, речь уже не идет о массовом производстве. Завода массового производства практически не осталось. Сейчас э, работают все под заказ. Есть заказ? Включается конвейер, собирается определенное количество изделий и, компьютер, и конвейер останавливает. Если вы не знакомы с этим производством, то посмотрите внимательно, как работают те или иные предприятия. Права трудового коллектива на забастовку превратились в эфемерные права, поскольку юридическое лицо меняется в течение полудня. И к нему уже нельзя предъявить претензии по зарплате, по... Это да любые требования, какие бы там ни были. То есть расконцентрация производства лишила производства общественного характера. Поскольку нет его предельной концентрации по Владимиру Ильичу. Это первое. Второе. По поводу Китая. Я так и не ответил на этот вопрос. Да, мы имеем противостояние двух капиталистических держав. Но это не значит, что двухполярный мир. Если вы помните, то двухполярный мир был как раз на основе различного общественного устройства. С одной стороны мир капитализм, с другой стороны мир социализм. Сегодня речь идет о противостоянии двух капиталистических держав. И на сегодняшний день Китай эту войну проигрывает, поскольку не обладает реальной военной силой для защиты своих интересов. И как мы, как мы видим в переговорах, Китай постоянно сдает свои позиции. Там уступит, там отступит, там согласится и так далее и тому подобное. Кстати, Китай сегодня наиболее яркий представитель глобальной системы капитализма. Он требует свободных рынков, а Штаты его туда не пускают. Поэтому, товарищи, давайте оценивать реальность, которая вокруг нас. У меня все. Хорошо, уложились три минуты. Следующий у нас выступает, я думаю, стоит дать право следующим выступить Ивану, потому что он первым задал вопрос. Иван, 10 минут, пожалуйста. Спасибо, Саша. Итак, собственно, если мы с вами будем говорить о современной картине мира капиталистического, то в этом плане я, ну и мои товарищи из марсийского клуба города Суришка, мы придерживаемся классической ленинской схемы империализма. И сейчас, в принципе, я постараюсь объяснить, почему. И почему, собственно, мы считаем, что теория либерального глобализма, которую выдвигает Марк Анатольевич, она не существенно во-первых она является ошибочной и на мой взгляд она является перелицовкой схемы ультраимпериализма империализма каутского итак пойдемте по пунктам Итак, первым пунктом который марк он тоже говорит что капитал перестал быть монополистическим но давайте во-первых вспоминать определение что такое монополия а монополия это Секундочку. Что такое монополия? Монополия капиталистическая или капиталистическое объяснение это монополизируется путем соглашения между собой отдельные отрасли производства и обращения с целью вытеснения и подчинения своих конкурентов и получения монопольной прибыли. То есть монополия не подразумевает под собой исключительного права на что-либо, но напротив указывает на его отсутствие. И таким образом на соглашение капиталистов, которые не обладают таким исключительным правом между собой, то есть на монопольный сговор. Соответственно, монополии – это не какая-то конкретная фирма, захватившая какую-то определенную отрасль, а фирмы, которые оказывают на нее наиболее значительное влияние. И такие монополии существуют. Мы их можем привести огромное количество. Это и Apple на рынке IT, и производство смартфонов, которому принадлежит больше 50% рынка. Это и Toyota, которая сейчас является... Крупнейшим, а, крупнейшим производителем автотранспорта, если не ошибаюсь, на 2019 год каждый десятый автомобиль в мире это Toyota. И если мы с вами посмотрим опять же на статистику, мы, с вами, мы видим, что разница между первым и вторым местах, она довольно-таки значительная, что означает, что Toyota, обладая 10, всего 10% влияния на рынке, может влиять на все остальные а, компании, потому что они не объединяются, потому что они не являются единым классом, они не являются единым монолитным классом. У всех есть свои конкурентные устремления. Пойдемте дальше. Вот тут Марк Анатольевич сказал, что труд не имеет общественного характера из-за расконцентрации производства. Но мы должны же с вами понимать, а из-за чего собственно происходит общественный, общественный характер производства? а он происходит из-за разделения труда. Вспоминаем первое великое разделение труда на землевладение и скотоводство, на которое стало притечей к появлению классового общества. Таким образом мы сами а, можем вывести максимум, это прям азы политэкономии. Когда раз... растет разделение труда, растет и общественный характер производства. И каким образом у нас общественный характер производства исчезает, если, допустим, на производстве тех же смартфонов кремни собирают в Конго, Олова в Индонезии, все это собирают в Китае, а на местах торгуют у нас в России. Это же все является частью одних и тех же промышленных цепочек. И концентрация не производства не значит концентрации на одном месте. Она означает концентрацию производства в одних руках. Идем дальше. Плюс Марк Анатольевич говорит о том, что либеральный глобализм является новой ступенью развития капитализма. Но мы с вами опять же вспоминаем капитал Маркса и понимаем, что на разных этапах развития капитализма действуют раз, различные экономические законы. И если бы либеральный глобализм был, был на секундочку, действительно новый какой-то ступенью капитализма, у него был бы свой собственный объективный экономический закон. А если мы с вами посмотрим, как, Марк, как говорит Марк Анатольевич, на современную картину и попытаемся ее... Воспринять, то увидим, что э, сохраняет свое действие закон, выведенный Сталиной для эпохи монополитического капитала, и который звучит э, следующим образом. Одну минутку. Вот. Стайн сформулировал в 1952 году, говорят, что закон средней нормы прибыли является основным экономическим законом современного капитализма. Это неверно. Современный капитализм, монополистический капитализм не может удовлетворяться средней прибылью, которая к тому же имеет тенденцию к снижению в ввиду повышения органического состава капитала. Современный монополистический капитализм требует не средней прибыли, а максимума прибыли, необходимого для того, чтобы осуществлять более и менее регулярное расширенное воспроизводство. И мы с вами видим, что этот закон сохраняет свою актуальность и в наш 21 век. Ну и а, последнее, на чем я хочу сосредоточиться, это именно а, тезис о расконцентрации капитала из-за взаимопроникновения. Но это же все вписывается в ту же логику Ленина о дочерних и компаниях-дочках, о компаниях внучках. Мы же с вами видим, что все вот эти а, формы, именно формы холдингов и так далее, они существуют для чего? Они существуют для обхода антимонопольного законодательства и ухода от налогов. По крайней мере, так было. На множество холдингов, на которых я имел а, возможность работать. И, соответственно, а, расконцентрация капитала из-за взаимоприятновения, она позволяет, наоборот, этот капитал концентрировать, потому что а, вот эти фирмы, как а, ТНК и так прочее, они вкладываются друг другом. другом. Давайте посмотрим на а, процент владения в компании Apple. Если мы с вами увидим, возьмем самых главных, главных ее владельцев, то мы видим, что там является одним из главных владельцев Vanguard Групп, и там следующие, условно говоря, держатели акций. Но уже вот внутри этих держателей акций Vanguard Group тоже имеет свой процент. И, соответственно, мы с вами видим, как акции компании Apple концентрируются, ну, грубо говоря, в одних руках. Ну и последнее, это Марк Анатольевич говорит о том, что растет антагонизм между банковским и промышленным капиталом. А таким образом, вы отрицаете возможность в 21 веке появления финансового капитала. Ну и из этого и выходит такой вот аргумент. Получается, что если вы отрицаете образование финансового капитала, то вы отрицаете возможность существования фашизма в современном мире. У меня в принципе все. Да, Ваня, спасибо. Все минуты уложился. Вопрос, пожалуйста. Кто первый? Значит, у меня есть несколько вопросов. Один вопрос, Марган Анатольевич, пожалуйста. А у меня нет. В одну минуту. А у меня или, нет или, или, по крайней мере, в минуту вложить. Да, вопрос первый: Как поступали в 20 веке монополии, если не могли справиться с конкурентами? Второй вопрос. То есть вы считаете, что когда Владимир Ильич Ленин говорил о предельной концентрации капитала, при котором производство начинает носить общественный характер, неправ? Второе. Это третий вопрос. Где и когда я говорил, что цель капитализма изменилась, что главный экономический закон капитализма это максимальная прибыль, максимально короткий срок? Я понимаю, вы работу недостаточно знаете, вам пришлось читать цитаты. Но, очевидно, вы не поняли их сущность. И, наконец, последний вопрос. Скажите мне, пожалуйста, а кроме Apple, значит, кому запрещено работать на территории нашей страны, что Microsoft не работает? Вы закончили? Да. Угу. Вань, три минуты. А, давайте по порядку, если честно, не успел вопросы записать. Марк Анатольевич, если, если не трудно озвучите по порядку. там Первый я на него отвечу и продолжим. Хорошо? Хорошо. Каким образом в 20 веке поступал монополистический капитализм, если не мог справиться с конкурентом? Монополистический капитализм в 20 веке поступал каким образом? Время кризисов, если мы с вами помним работу Ленина, выживают только крупные... Я кризисы. не спрашиваю о который... работе Ленина. Я спрашиваю, как поступал монополистический капитализм? Поглощение... Марк давайте 20. не будем перебивать. Я говорю о том, что монополистический капитализм, он поглощает более мелкие предприятия. И это сохраняется на протяжении и современного положения вещей. То есть крупный капитал монополистический поглощает более мелкие цепочки. И это все ведет к чему? Концентрации капитала, Марк Анатольевич. А не к его Второй вопрос, какой у вас был? Извините меня, я вам задал вопросы, извольте на них отвечать. Я вам не секретарь. Я никого не просил пересказывать мне вопросы. Мартин с... Анатоль, Анатольевич, я задавал вам один вопрос, а не три. Я, пожалуйста, прошу вас повторить, если вы хотите услышать ответ. Я сказал, то есть, когда Владимир Ильич говорил о предельной концентрации капитала, при котором производство начинает носить общественный характер, был ли он не прав в этом вопросе? Почему не Секунду, секунду, у нас всего три вопроса я так понял, да? Четыре. Уже да? четыре. Хорошо. Я четыре задал. Хорошо. А, так вот, Ленин был, конечно, прав. Я же еще раз говорю: с ростом разделения труда и растет общественный характер производства. Соответственно, Здесь ростом... не имеется в виду общественный характер производства. У Ленина четкая формулировка. Да. Давайте Концент... его не будем прощать Марк Анатольевич. Марк что производство начинает носить общественный характер. Давайте вы не будете Марк повышать Анатолий. голос, а? Извольте отвечать на вопрос. Давайте вы спокойно. Вы себя можете вести, Марк Анатольевич. Я веду себя спокойно. Марк Анатольевич, давайте не будем повышать голос и перебивать человека, который У, отвечает у вас на есть ваш право вопрос. на реплику. И вы можете им воспользоваться после того, как я отвечу. Хорошо? Вань, пожалуйста. Третий, какой вопрос был? Значит, вопрос был третий. Где и когда вы слышали, чтобы я утверждал, что цель капитализма иная, кроме максимальной прибыли в максимально короткий срок? Подождите, вы этого не утверждали, но, опять же, если мы с вами открываем любой учебник политэкономии, то мы с вами видим, что каждой ступени общественно-экономической формации, в том числе и таким ступенем, как монополистический капитал, ранее накопление капитала, им присущи определенные экономические законы. И если бы либеральный глобализм был новой ступенью, как вы утверждаете, а вы утверждаете, что либеральный глобализм – это новая ступень капитализма, у него бы действовал свой экономический закон. А для современной ситуации остался справедлив закон, сформулированный Сталином в 1952 году, который он сформулировал для монополистического капитализма. И четвертый вопрос вы задали, кто запрещает работать Apple на территории... Apple, Microsoft и так да. далее. Вообще не понял, с чем связан этот вопрос, никто не запрещает а вот работать. Потому идет. что это политический капитализм. Может Чет... быть, вы не будете меня перебивать, Марк Анатольевич, если у вас будет вы, право и... на реплику. Я еще раз говорю, вы не ага. поняли. Я пытаюсь разъяснить. Нет, если вам понятно. Марк Анатольевич, у вас будет право на реплику, где вы сможете поправить своего оппонента, то есть учи, у, у, указать на все недостатки его позиции. Давайте сейчас не будем перебивать, превращать все это в базар. Я могу отвечать на вопрос? Да, Вань, пожалуйста. Никто не запрещает работать Microsoft или Apple на территории России. У нас же речь идет о том, что монополий – это не фирмы, которые контролируют какую-то полную отрасль, а те, которые оказывают на него гораздо большее сильное влияние, чем остальные компании. Если у вас есть возражения, Марк Анатольевич, мы их выслушаем. Пожалуйста, Марк Анатольевич, две минуты. Почему две? Всем давали три? Вообще-то две минуты было на реплику. Две? Хорошо. Итак, по первому вопросу. монополии если не могли справиться с конкурентами, не с поглощением мел, я они этот вопрос задал, Они развязывали мировую войну, базируясь на свои империалистические государства. Первую мировую и Вторую мировую. Вопрос второй. Владимир Ильич очень ясно показал, что принцип разделения труда не имеет никакого отношения к общественному характеру производства. Это было ошибочное мнение. И Ленин его оправил в своей работе. Он говорил о, о предельной концентрации капитала, при котором производство начинает носить общественный характер. Третье. Капитализм всегда имел свои цели, максимальную прибыль, максимально короткий срок. Он применял разные приемы для этого. Но цель была одна. И, наконец, четвертый вопрос. И вот здесь будем говорить так. Вы вопросы не поняли, почему работает. А вот тут как раз и есть то самое противоречие, что монополии всегда стремились вытеснить конкурентов своего рынка. У них очень жестко были определены сферы влияния. И они за эти сферы влияния воевали самыми разными способами, в том числе и глобальной мировой войной. То есть, вы даже не дали себе возможность, оценить то, что я вас спрашивал. В угоду, понимаете, тому, что вы где-то прочитали в книжках. Напоминаю, что ни Ленин, ни Маркс, ни Сталин, слов таких не знали, 10 секунд. Например, например компьютер, значит интернет и так далее и тому подобное они ну, этого Марк Анатольевич спасибо две минуты две минуты закончились вы а. никого не перебивали только меня перебивали Марк Анатольевич вы сами перебиваете других участников я вынужден ну, давайте, приводить все в рамки Давайте работайте а теперь вопрос от Союза марксистов. Сергей, пожалуйста, вопрос к Ивану. Очень короткий. Минута и только... Да, Сергей, минута, ровно минута, и только один вопрос, пожалуйста. Мы с вами видим, во что превращается, когда больше одного вопроса. Очень короткий вопрос Ивану. В чем, Что общего в позиции либерального глобализма Марка Анатольевича и ультраимпериализма Карла Каутского? Ну, Марк Анатольевич, как и Карл Каутский, утверждает, что монополии постепенно будут а, сплачиваться в одну гигантскую сверхкорпорацию. То есть об этом писал Каутский, и Марк Анатольевич просто подхватывает этот лозунг, говоря о том, что корпорации идут по пути а, именно а, скрещивания, сплачивания в какую-то одну мегакорпорацию. И в этом, я как раз считаю, Марк Анатольевич не понимает диалектического закона, о борьбе единственной противоположностей, потому что класс капиталистов не является монолитным, он является разделенным на множество группировок, которые будут бороться за влияние. Вот. Это, это общее то, что есть у Каутского и у Соркина. То есть, товарищи, мы все-таки, получается, позицию Марка Анатольевича обсуждаем, я так понял. Нет, ну почему? У нас, у нас получилось так. Сергей, еще, еще, может быть, другой вопрос какой-то зададим, чтобы у нас не получалось так, что хорошо. где организация действительно... Хорошо, тогда ну, у меня только право на реплику, я второй-то вопрос не задам. Но я, да, я согласен полностью просто с... Иваном и в, в основных доводах с позиции Кавказского я меньше знаком, но как бы дальше реплики продолжать смысла не вижу просто там. А, ну единственное это уже потом, наверное, как-то задать. Какие средства борьбы видите на данном этапе? Средства борьбы это следующее у нас а, Хорошо, То хорошо, есть, что это делать? все делать. Угу. Мы к этому. Все. А, так теперь теперь у нас вопросы закончились от спикеров давайте продолжим следующим у нас выступает сергей сергейшкин э, союз марксистов иркутск сергей пожалуйста так ну я разделил разделю вопрос на две части по сути первое это не вопрос тему первое это отношение к либеральному глобализму дело в том что я уже говорил, что в принципе согласен с позицией Ивана Боболева, мы придерживаемся вот такой вот марксистской-ленинской марксистско позиции на империализм Мы считаем, что современный этап развития – это в принципе продолжение того же империализма. Но я хотел немножко добавить, что те проблемы, которые озвучивает Марк Анатольевич, имеют такую долю, дольку, масонскую ложечку истины, которая, что, что у нас действительно очень сильно изменился, изменились некоторые черты. Например, борьба прямая, профсоюзная, да, борьба политическая осложняется как раз за счет вот этого вот, именно территориального разделения труда, то есть то, что говорилось, что Иваном, что у нас Концентрация не предполагает территориальной концентрации, да, но структурную концентрацию она предполагает. То есть у нас одна фирма в международной, ну, одна, один там холдинг может владеть или контролировать, что тоже очень важно, причем контролировать как финансовыми, так и не финансовыми институциями, допустим, монополизируя сбыт или монополизируя поставку сырья, это тоже важный вопрос. Очень большие отрасли. То есть глобализация вот эта вот империалистическая достигает максимума, но и достигает максимума международное разделение труда, когда у нас выходят, когда у нас в 70-х 80-х годах производство было выведено на восток, добыча тоже где-то на восток, где-то в Африку и где-то в Южную Америку и получилось, что у нас как раз вот этот процесс приобрел законченность. Капитализм изначально международный он возникал как торговый капитал, да, в эпоху великих географических открытий, э, стремился расширить. Сейчас этот процесс э, замкнулся. Но противоречия не исчезли. Мы видим сейчас нарастание военных противоречий, борьбу за нефтяные э, коммуникации, вроде как вот сейчас происходит в Сирии, где борется э, российский капитал с американским. Происходит... Э, Множество за последнее время таких конфликтов произошло. Но то, что, допустим, даже в 60-х не произошла ядерная война, хотя кризис был большой, ну да, изменились моменты. Так вот, надо понять, в чем, в чем изменилось, но не уходить слишком далеко от марксистской теории, не делать такие громадные выводы, что у нас изменился общественный характер производства, хотя он стал, наоборот, гораздо более общественным. И э, второй момент, как, что, ну, как бы, что в этом случае делать, э, то есть идти вот последствия того, что у нас капитал э, стал более таким гибким, более глобальным, более э, мощным за счет э, изменения средств транспорта, средств коммуникаций, делать э, как это, что из этого, какие из этого делать выводы, это вот второй вопрос, который нуждается в достаточно таком осторожном подходе, потому что сам способ получения капиталистической прибыли через прибавочную стоимость не изменился никак. Ну а по поводу глобализации еще добавлю интересный момент, что договориться, что производство куда-то вынесено, да, разделено. Так а у нас 40% торговых сделок происходит внутри транснациональных корпораций вообще по миру. 40% объема торговых сделок. То есть это наоборот говорит о том, что у нас концентрация капитала достигла своего предела, а не, не исчезла. Вот. Так, извините, несколько сумбурно, волнуюсь. Ну, в общем, давайте к вопросам. Спасибо, Сергей. Я напомню, одну минуту на вопрос, один только вопрос. Три минуты на ответ спикера и две минуты на реплику автора вопроса. Пожалуйста, кто первый? Что такое общественный характер производства? Реально. Вопрос есть? Общественный характер производства – это да. то, что у нас… Производство осуществляется не для себя, не для какой-то общины, как в натуральном хозяйстве, а имеет мировой характер, что мы производим не для себя, по крайней мере при капитализме оно носит такой, а производим для глобального рынка. Вы ответили, Сергей? Да, я ответил. Марган, Анатольевич, две минуты. Итак, вот это и есть самое главное непонимание. Я спросил, что такое общественный характер производства в реальности. Значит, то, что производит не для себя, но и крестьянская община кое-что продавала тоже. Продукты своего труда, потому что ей нужны были машины, оборудование и так далее. И тому подобное. Самые разные. Лошади, наконец. Так вот. Общественный характер производства – это возможность коллектива влиять на ход производства. А именно это имел в виду Владимир Ильич. И сегодня расконцентрация капитала, потому что точку концентрации капитала вы не можете назвать. Если раньше монополия концентрировала капитал, 51% акций у владельца монополия, 50 плюс на акция инноват, то сегодня этого нет. И, собственно говоря, капиталисты придумали способ, как нивелировать возможность общественного характера производства, возможность коллектива влиять на это производство. Путем создания двухзвенной системы. Холдинг юридическое лицо. Дочки, матери, они могут даже называться по-разному. Потому что между холдингом и юридическим лицом договорные отношения. Они по договору берут в аренду средства производства и платят за это холдингу деньги. Тут нет дочек и матерей. 20 Тут секунд, свер... Марк Анатольевич. Тут совершенно отдельные юридические лица. Вот в этом и причина того, что вы не понимаете процессов, которые происходят сегодня. Спасибо, Марк Анатольевич. Вы закончили? Да.